Хеллоу Желаю успеха Я тебе, Макс Вехал Покупай на Фростере Продавай на Фростере Метал Форум Для настоящих металлистов, аудиофилов И т.д. и т.п. Купил вот себе У Джон До Фирменный диск Мне два альбома нравятся Вот Icon, Paradise Lost по парадайс лост альбом Icon, да классный такой шедевральный альбомчик одни хиты вот у меня есть этот самый теперь жондом молодец у него все диски идеальные в хорошем состоянии не то что у других там купишь блин а там блин то коробка убитая, то диск какой-то странный, ничего не об этом не сказано. О, смотри какая тут полиграфия, них хрена себе, глянь, а. Музыка тут классная. тексты, конечно, ну, христианские, там все такое, ля-ля-ля. Да, все знают, что эту группу в Норвегии там автобусы жгли, там колеса притыкали. Ну делаешь не в этом. Главная музыка классная у них. Ну мне только два альбома нравятся шадо Self и вот этот айк и, и вот этот айкон и, и, икона блин. Все остальные альбомы мне безразличные, совершенно не интересные. Вот сейчас покажу "Shadow Self Shadows я уже давно у него купил этот альбом вот он тоже в идеальном состоянии тоже фирменный диск так что теперь у меня есть коллекция Paradise Lost Shadows of God, да. Но. ну все у меня никто нихуя не покупает сейчас мне как похуй я в, в, в другом месте нашел источники где продавать так что Такое дело Все, всем пока-пока